Друзья, посмотрите, что я для вас нашел. Это лучший макет района GLT, который я видел. Причем здесь еще и Дубай Марина, GBR, Blue Waters. Все как на ладони. И он настолько актуальный, что я могу вам показать все самые свежие проекты, которые стартовали здесь недавно. И мы сейчас вместе с вами проведем небольшую аналитику. Я расскажу вам, какие были самые горячие старты в последних месяцах и почем, чтобы вы поняли э, суть района. Расскажу, естественно, о его фишках, плюсах. О инфраструктуре и подчеркну, что есть сейчас актуального. А это в первую очередь, сразу вам скажу, Мидоре. Тот проект, который я уже публиковал, обзор на днях. Вот он сейчас самый горячий. Но вообще я приехал сюда, чтобы э, э, узнать побольше самому и рассказать вам про проект DMCC Uptown. Это вот эта шикарнейшая башня, это пятизвездочный отель, в котором часть этажей выделены под Residential. Они же еще проек проектируют сейчас вот этот небоскреб, который затмит собой вообще весь Джилти и Дубай-Марину. а обо всем по порядку. Итак, из этого обзора. Вы узнаете, чем хорош район GLT, чем он выгоднее по сравнению с Дубай Мариной, во что сейчас здесь реально стоит вложить деньги и почему это предложение настолько выгодное. Кто ищет для себя что-то особенное, конечно же, я рекомендую вам DMCC Uptown. И в следующем видео я поеду туда непосредственно на проект, поскольку он уже почти завершен, и покажу вам вживую. Но ценники там не самые низкие. 2,5 миллиона – это стартовый проект на one bedroom бедром апартамент. То есть это уже такой почти лакшери сегмент. В общем, будет что посмотреть и под инвестицию, и для себя любимого. Ну что, район GLT и актуальные проекты. Поехали! Давайте же начнем сначала, то есть от пляжа. Пляж GBR Это самый такой популярный, известный пляж вообще в Дубае. Находится он непосредственно вот на Дубай-Марине. Объясняю. Дубай-Марина... Если кто не в курсе, это вот этот вот канал морской. То здесь циркулирует морская вода, в отличие от всяких лагун кристальных, где искусственное наполнение. И здесь множество стоянок для яхт. Ну, это называется Марина. Кто не в курсе, да, Марина это по сути парковка для яхт. И вот вокруг этих, э, этого канала построен микрорайон. Вокруг, все эти дома построены, здесь много высоток. Район, он не самый новый. И здесь уже некоторые здания есть, которые немножко даже обветшали. Особенно вот на первой линии на Джибере, такие песчаные домики. Я еще снимал, вилс, шутил про то, что посмотрите, это ведь домики из прессованного песка, там под дождем они немножечко потрескались. Это, конечно же, была шутка, хотя люди поверили, судя по комментариям. Я сам долгое время жил здесь, на дубай Марине и этот пляж вообще мне очень нравился всегда. Здесь куча прогулочных зон, таких классных здесь кафешки. Очень-очень хорошо обустроенный пляж, очень живописные виды с него открываются. Поскольку напротив здесь находится остров Blue Waters, искусственный насыпной остров, где стоит колесо обозрения, кстати, неработающее, которое должны, скорее всего, перенести в Дубай Крик Харбор. А здесь у нас проект от Мираса, это, собственно, Blue Waters, их огромный комплекс. Ну, это как бы небольшая локальная отдельная история. А с той стороны у нас уже начинаются насыпные острова, Бич Фронт, сюда идет остров, и Пальм Джумейр вот туда будет пошла раскидываться. И вот между всем этим, то есть это самые такие знаковые, известные, притягательные места Дубая находятся именно здесь. Ну вот только за исключением Бурдж-Халифа, да? Бурдж-Халифа, Даунтаун, Бизнес Бэй, это все с другой стороны. А вот здесь как бы это отдельный центр притяжения вокруг Дубая Марины, вот то, о чем я вам рассказываю. Здесь на Марине места под застройку осталось очень мало И иногда стартуют новые проекты Там за последнее время были такие старты ну, Один из последних это Лив Люкс Цены там довольно кусачие были Начиная примерно от 2 с копейкой миллионов дирхам и выше Это причем, ну, можно сказать, что один из скромных проектов Здесь поближе к воде, вот в этом месте, прямо на, э, в начале острова Бичфронт, Насыпного, два проекта еще стартовали. Это Шобаси Хевен, Дамаг Бэй, но там уже цены, ну, примерно уже там начинают миллиона долларов. Ну, чуть поменьше, там 2,8, 3,0, миллиона дирхам. Это был стартовый ценник на One Bedroom Апартамент. Это считается уже прям, ну, премиальная недвижимость, которую берут, э, ну, по-разному ее берут, на самом деле, первая линия почти, там свой пляж, например, у некоторых проектов есть. То есть это э, можно использовать для себя любимого, если вам нужно. Вы можете это использовать под инвестиции, но тут нужно долго ждать и рассчитывать на то, что весь рынок будет честно, расти, чтобы вам заработать на той недвижимости, которая еще и на входе недешево стоит. Вот. И вот сейчас мы переходим к GLT. И на фоне вот этого всего великолепия GLT немножечко как бы сказать, в тени вроде. Почему? Потому что это уже не первая береговая линия. Этот район и не позиционируется как туристический. Да? То есть вообще этот район жилой и деловой одновременно. То есть если там, на Марине, какие-то яхточки, прогулочная набережная, постоянно толпы туристов просто несусветные, причем и там еще и толпы разных темнокожих ребят, которые там живут в старых билдингах, там в партишнах, то есть там реально вот ветхие билдинги, туда лучше вообще не заходить. Там поддельные апартаменты, там гипсокартон, какие-то крытушки, я там лично был. Я ходил туда со своим товарищем, который в свое время искал бюджетное жилье, и мы вместе ходили, я там тоже снимал рилсы для своего инстаграма, показывал, что такое партишн, это просто, ну, такое гетто, которое снаружи выглядит, ну, как небоскреб, а внутри это гетто уже. И вот на Марине много таких домов, и много там такого народа, такого грязноватые уголки там такие есть. Поэтому там, в общем, все очень густо намешано. А GLT здесь такого нет вообще. Этот район чуть помоложе. Он именно такой э, спально-жилой. Здесь живут с семьями. Здесь хорошее пространство для семейного отдыха. Посмотрите, там огромные разбитые парки. Здесь есть школы, сады. Кстати говоря, забегая вперед, я вам скажу, что на самом деле все-таки на сегодняшний день Площади коммерческие не так востребованы Офисные здания не так востребованы Все-таки их тут перенасыщение, видимо, произошло И вот этот вот проект Мидор, Я про него рассказывал, обзор снимал Он интересен тем, что он строился как бизнес-центр Но в итоге он не был достроен Видимо, там, в связи с недостаточной ликвидностью Они его там уже на финишном этапе приморозили И сейчас они его переделали Уже полностью там поменять документы Я смотрел лицензию, кстати, сверял ее э, на, на DLD И там уже полностью все прописано Что это именно Residential Tower а, и, и сделали него жилой билдинг и это уникальная возможность почему вы сейчас можете уже в готовом доме купить квартиры по стартовой цене и причем с, с рассрочкой пост хандовер на два года после сдачи так я пускаю, донести до вас уникальность но давайте чтобы вы лучше сориентировались еще в цифрах я вам расскажу вкратце про предыдущие старты которые здесь были и покажу благодаря тому что это очень свежий актуальный макет здесь есть самый последний лаунч например шоба верда я снимал про него обзор ссылочку нет смысла оставлять там все распродано Видите, он находится уже, так сказать, за дорогой, вот здесь во второй линии. Здесь стартовые цены были 1,6 миллиона, 1,7 миллиона за One Bedroom. Их разобрали за один день, и я уже у своей клиентке продал полтора за 2 с копейками. Это вот тоже по чем нам удалось здесь урвать. Том будет построен через 3 года. Эллингтон, Апперхаус. Две башни Эллингтона. Примерно такие же там были цены. 1,6 миллиона, 1,7 миллиона стартовый прайс. Распроданы были, были засчитанные дни. Верхние этажи, хорошие виды на виллы сюда, на Джумера э, Айлендс стоили там уже миллион восемьсот, миллион девятьсот за one-bedroom. Буду такой для ориентира говорить именно one-bedroom. Uh, Danube Views. Uh, этот их билдинг в коллаборации с Aston Martin. Вы наверняка про него слышали. Тоже две башни, соединенные между собой такой декоративной перемычкой, под которую проходит дорога. Такой узнаваемый внешний стиль, легко ни с чем не спутать. Здесь были студии, начиная от 950 тысяч дирхам которые сейчас уже перепродают за миллион сто. У меня уже коллеги там пишут, вот студии за миллион сто, в Danube Views. Надо понимать, что все эти проекты со сроком строительства 3 года. То есть у Danube Views хорошие рассрочки на 5,5 лет, но при этом срок строительства самого проекта 3 года. Цены, повторюсь, в студии были 950, One Bedroom были 1,500, 1,600. А, вот такая рассрочка. И все это, конечно, нужно долго ждать. Да, при этом вам и рассрочку дают хорошую, но долго ждать. И на фоне всего этого Мидора объявляет стартовые цены на студии 800 тысяч дирхам, на One Bedroom 1 миллион пятьсот с копейками. И вот я сегодня забронировал с клиентом квартиру шикарную. Я вам покажу вот здесь вот угловая квартира вот с этой стороны, с эркером, с таким остеклением, One Bedroom причем. Она одной стороны будет смотреть сюда на воду, второй стороной она вот будет смотреть вот сюда вот на этот двор. И она, в общем, на высоком 13 этаже по цене миллион семьсот с копейками. Там такие квартиры в этом же стояке, кстати, еще есть. Две или три квартиры вот на сегодня еще оставались. Потому что другие планировки, там надо быть снимать к планировкам относиться, потому что это же изначально был офисный центр, его не проектировали как жилой. И поэтому некоторые планировки там неудачные. Ну, то есть, например, там есть студии большие, там по 50 квадратов. Это избыточная площадь для студии, конечно же. И там были какие-то, например, квартиры там с... Ванной, из ванной окна открыты идут на лоджию ну то есть это обычный, такого не встретишь если изначально проектировался дом как бы как жилой ну вот я подобрал именно самую лучшую планировку, самую ликвидную и причем по цене под, а, и этот дом будет сдан в третьем квартале 2023 года то есть уже через несколько месяцев он будет полностью завершен Здесь там часть этажей уже под отделкой стоят полностью, я его был там внутри и показывал а, и вы можете использовать рассрочку такую, что изначально вы платите 20%, сейчас только. По факту сдачи еще 20%, то есть вы заплатили 40% суммарно уже за готовую квартиру. А остальное вам могут в рассрочку разбить на 2 года, в квартал платеж по 7,5%. Естественно, беспроцентная рассрочка. Но сразу скажу, что цена чуть-чуть отличается при покупке за расчет и в рассрочку. Там разница составляет 4, максимум 6% при расчете в зависимости от того, какой план вы выбираете. Вот. Ну, иными словами, это получается 6% рассрочка за, за 2,5 года. Ну, то есть 6% уйдет у за 2,5 года рассрочки. Ну, то есть, согласитесь, это очень хороший вариант. При, при условии еще тем более таких низких цен что скажете друзья что скажете об этом районе что скажете об этом проекте или вам нужно подороже поинтереснее что на как насчет пятизвездочного отеля с огромной территорией и своей инфраструктурой конечно же это заслужит отдельного обзора и я его этот обзор и сниму прямо сегодня для вас я постараюсь это сделать там уже можно многое посмотреть на месте но для начала хочется понять ваш запрос то есть для чего вы хотели бы купить недвижимость как что вам предложить что вам рассказать ну, вот например для чего можно купить недвижимость здесь в GLC. для какой цели а, я уже сказал что это не совсем туристический район хотя до пляжа вы можете легко дойти даже пешком ну смотрите сами во первых вот у нас станция метро давайте я чуть приближу у нас станция метро до нее 10 минут ходьбы вот вот так вот вы проходите 10 минут ходьбы до метро Переход у вас на другую сторону, кондиционируемый, с траволатрами идет, и вы уже попадаете в соседний район Дубай-Марина. А дальше, вот там, чуть подальше, торговый центр Марина Мол. Вот он находится. До него вы заходите за 20 минут. А если вы хотите пройти к пляжу, то вы пользуетесь этим мостом. Вот оттуда, от перехода метро, прошли по этому мосту, и выходите вот сюда прямо... Прямо к началу прогулочной зоны Вот это вот э, променад на Джибер Бич Выходите сюда, но ну, сюда минут 30 замет прогулку Понятно, что если вы сюда летом прилетите, когда здесь плюс 40 Вы не захотите идти туда пешком Но в нормальную погоду, то есть в дубайский сезон Это когда? Осень, зима, весна Это будет приятная, прекрасная прогулка Живописная вдоль вот этих вот озер красивых Вдоль Дубай Марины, яхты, красота Там по дороге попьете кофе где-нибудь захватите Вы э, на пляж то есть вот в чем перестроено. Но при этом туристы сюда не заходят. Здесь нет толп людей, здесь нет шумихи, какой-то суматохи. Здесь очень спокойная атмосфера. Я снимал обзор этого района, ходил там с вами, показывал, как это выглядит. Ну, единственное, из недостатков, что могу сказать, что вот этот вот, вот озеро GLT, GLT это Решфродс, как Jumeirah Lake Towers. То есть, ну, Jumeirah, это у них тут везде слово используется, название районов. Лейк Тауэрс, то есть тут ну, башни на озере Вот эти озера, ну это, конечно, не озера, да, это просто такие искусственные водоемы У них там, они там по пояс, наверное, примерно Там водичка такая подкрашенная синим цветом То есть она просто декоративная Я думаю, две функции несет Декор там, конечно, красивые очень виды из окон, такая голубая водичка Вокруг тоже везде прогулочные зоны сделаны, везде Вот по периметру это все прогулочные зоны а, Общие, доступные полностью, вы можете гулять вокруг всего вот. Плюс в каждом вот этом вот, В каждой группе билдингов Они здесь сгруппированы По три дома вот так стоят Видите? По три дома То есть под каждыми тремя домами Есть своя подземная многоуровневая парковка И есть два уровня коммерции По первой линии То есть если смотреть отсюда с, Со стороны вот, ну, набережной То везде вот эти вот два этажа Два уровня коммерции есть Там куча каких-то кафешек, магазинчиков то есть, Но при этом там нет толпы людей Поэтому в итоге этот так уникальный ран тем, что он совмещает в себе любые цели. Вы можете здесь э, жить и при этом не быть в суете э, людской, но иметь доступ. к ко всем прелестям так сказать дубайским да и мол и пляж и, и, и марина и вся, и вся красота вы можете сдавать ее как посуточно так и длительно то есть для тех кто постоянно живет и кто может быть работает здесь же там в каких-то компаниях много IT-компаний размещено здесь в Range сдавать им в долгосрок можете сдавать посуточным туристам можете приезжать там несколько там, раз в году можете конечно же можете под продажи например проект взять ну вы купили готовую квартиру, вложив 40%. И когда уже там будет э, все обжитое, когда начнут люди заселяться, естественно, то уже энд-юзеру продаете. вы можете в ипотеку потом продать э, людям, кто для себя уже берет для семейной жизни, скажем. И на этом хорошо заработать, потому что вложили лишь 40%. То есть вот такие проекты я стараюсь находить для вас, так выискивать, учинять И предлагаю вам вот, предлагаю погрузиться в эту вот конкретную э, ситуацию, чтобы понять. Что брать? Вот вы меня спрашиваете, какие районы? А где лучше? Вот я вам все это показываю. Следите за моими обзорами, пишите, что вам понравилось больше. С вами был Данил про Дубай, и всем пока.